Всем привет, всем привет, други-подруги! Итак, сегодня такое вот у нас будет с вами видео, которое называется там в заставке оно называется «Сюрпризы весны». На самом деле мы будем искать три важных события, которые произойдут, дорогие мои, у вас этой весной, весной 2023 года. Итак, это будет март, апрель и май. Вот в этот период, в период трех месяцев, вот смотрите видео, тут никому никакой номер не надо выбирать, Прогнозировать буду на египетских Таро и на моих волшебных тоже немножечко. И вот мы узнаем, какие актуальности, какую задачу, какую тему вам, возможно, придется разруливать. Может быть, для вас это новая тема, а может быть, это тема, которую вы все время куда-то отодвигали, загоняли в дальний угол. Но, тем не менее, я начну. Пишите... Пожалуйста, комментарии под видео. Итак, начну вот с этих, то есть три важных события. В конце видео будут еще маленькие подсказочки для некоторых знаков зодиака, но не для всех. Вот сегодня такое видео. Итак, открываем карты, как говорится. Важное событие в чем? Ну, я бы сказала, что большая часть ваших событий будет касаться темы любви. Важные события – это первое событие, которое говорит о том, что вам придется улучшать, вам придется работать в теме любви. Это те, кто в отношениях. Возможно, у многих из вас пошатнулись, пошатнулись отношения в чем-то. Кто-то из вас болезненно на какой-то теме относится к своему супругу, к своей супруге. И поэтому вот так. И будет вам знак – в мае особенно будет вам знак, что пришло время чинить, что-то слеплять, что-то сваривать от слова сварка. Не суп варить, а варить как этим сварочным аппаратом. Да? То есть смотри на знаки, прислушивайся, что от тебя хочет твой партнер по любви. Твой партнер по любви. Если у вас еще нет партнера в любви, то, дорогие мои, Центр Весны говорит, что все равно он найдется. Но Центр Весны говорит, что э -э -э -э вы, тот, кто сейчас смотрит, кто еще не познакомился, Говорит о том, что вы большие претензии предъявляете к своему еще человеку, с которым вы не познакомились, то есть своей будущей половинкой, к этой половинке у вас очень завышенные требования. Возможно, вы перебираете, это, перебираете так сказать, вот персон, толку мало, вы все пережимаете как бы ситуацию или познакомились, что-то вам не понравилось и как-то так, то есть вот тут осторожно. Вторая тема, тема денег. Ну, я бы сказала так, тема денег, улучшение, увеличение денег, наоборот, тут больше я вижу, ну, то есть... Меньше приток, да, вот как важное событие, а больше трата, растрата. Ну, когда от вас жизнь хочет, возможно, кто-то, кто в отношениях или с родственниками там близко проживает, возможно, родня начнет нажимать, давай вот туда вложимся, ты там три свои зарплаты, я там свои заначки, ну, вот что-то такое, или ты там с банковского счета, тут вот, вот такой момент есть. То есть важное событие этой весны, когда вы сопротивляетесь, и вы не согласны, и вы не хотите вот перепла... участвовать в каких-то больших тратах. да, Вот тратах, вы не готовы, ключик перевернутый, их надо делать. То есть вы, в крайнем случае, вы будете принимать в этом проекте... Э Минимально, минимальное участие. Но у вас будет неприятное ощущение, что с вас кто-то хочет вытянуть, высосать. Вот это второе событие, да. Первое – любовь, второе – не просто с деньгами. Ну, а третье, третье событие, даже возьму как-то подсказку, тут очень спящая карта. Третье событие, оно говорит, что на той работе, где вы работаете – возможно на 90 процентов у вас начнется увеличиваться ситуация возможно в теме которая вам когда-то может даже предлагали или намекали или как-то в воздухе она летала <музыка> то есть если в воздухе она летала ой телефон не унесла но ничего а вы спали, вам это было не важно. Это карта такого, я называю карта литургический сон, когда человек спит и как бы то ли неинтересно, то ли вот не, не греет тема, да. Но этой весной демон начнет вас заинтересовывать, подвигать к этой теме. Это связано с каким-то союзом на работе. Или это, знаете, как какая-то бригада образовывается, или другой проект, или параллель, параллельный какой-то проект. То есть, если вы в него вступите, это как важное событие, то для вас это будет хорошо. Но вы в него вступите не один, не одна, а вместе с помощниками, то есть вместе, ну, с единомышленниками. То есть вы как проснетесь, смотрите, вы спите, спите, но ангел начнет вас раскачивать. И почему карта спящая? Это значит в самом конце это май это вторая часть мая, скорее всего, вот там будут вот такие, как вам, раскачечки, как я говорю, качелечки начнутся и говорить, тебе это надо, ты от этого только больше что-то поймешь, ты от этого больше денежки поимеешь. Это карта такого союза, в принципе, да, смотрите, орел, три деньги тут нарисовано, то есть вступи, иди, согласись, объединись с кем-то, это как, как победа какая-то, вот. вот, такие три важные события, ну, смотрите, что тема каких-то перетурбаций в доме, скорее всего, нет, это не тема этой весны, да? потом какая тема каких-то очень аварий, аварий, ну, скорее всего, нет. Бейся за работу. То есть, в принципе, вот вторую карту еще взяла. Это говорит о том, что вот этот союз даст вам повышение, повышение по карьерной лестнице. Пусть, может быть, не, не ну, маленькая ступень, но она ведет вверх. И теперь, дорогие мои, сегодня так необычно. На весну, э, подсказка на весну. Шести знаком зодиака. Только шести. Сегодня так. Итак, подсказка девам дорогие мои. Вот сегодня необычно. Подсказка девам Дева, береги свое здоровье. Большие изменения. Не влезай в большие изменения. И обрати внимание, о чем ты мечтаешь. Нужно ли тебе это? Правильные ли мечты? Правильные ли ты будешь весной выставлять планы на будущее? Теперь информация, знак Зодиака Рак. Два номера у меня будет, просто я тут не стала и долго искать. Знак Зодиака Рак на весну 2023 года. Что-то очень важное будет связано и с домом, какие-то улучшения. Может быть у кого-то расширение семьи, расширение недвижимости, кто приболел тот весной сможет восстановить свое здоровье очень хорошо. И как-то люди будут помогать, подъезжать, звонить, объяснять, предлагать свою помощь. Вот это мне нравится. Теперь знак Зодиака. Стрелец, что же вам на весну? Стрелец. Какой-то период подарков, но и период небольших аварий, небольших стычек весной. Но вообще большие переезды, большие поездки у знака Зодиака Стрелец, дорогие мои. Теперь на повестке момента Овны. Тоже какие-то поездки. А вторая карта пустая. То есть очень важно все, что связано с перемещениями, передвижениями. Кто-то из вас, многие из вас будут переезжать, менять недвижимость. Может даже кто-то как филиал на работе, работу передвинули в другое место или офис. То есть вот смотрите все, что связано с колесом. Но вообще, дорогие мои овны, весна у вас очень хорошая, очень продуктивная, очень повышающая ваш, ваш статус. Во всяком случае, по, вся весна работает на вас. Идите в ва банк, где надо, может быть, надо и к начальству обратиться. Теперь знак Зодиака Водолей Виталик, привет! Итак, водолей у вас шустрая карта, быстро все получается, потому что из вас, из вашего знака вышел Сатурн, и у вас все убыстряется, как-то шушит, все соединяется, активность повышается. И что-то связанное с родней. То ли это чья-то беременность у кого-то из водолей, допустим, как вариант тоже возможно. То ли как хорошая, какая новость связана с мамой какая-то хорошая новость связана с законами какими-то нужными вам для вас ну или ну что-то хорошее вообще карты такие прибывающие получающие то есть даже кто-то может быть от штрафа улезнет вот тут так неплохо то есть хорошо расширяющие ваше поле деятельности связано с деньгами вот так я сказала и на повестке момента львы. Вот у львов непросто. Почему непросто? Да потому что, дорогие мои львы и львицы, у вас в гостях демон. Пришел демон. И этой весной этот демон будет там шебуршать, провоцировать вас чтобы вы за какой-то табу свое нарушили чтобы вы сделали что-то против, против себя чтобы может где-то сильно очень деньги допустим перетратили э, в какие-то не дай бог азартные истории влезли ни в коем случае львы и львицы весна это э, весна дорогая, дорогая моя, для вас Обращайте внимание на свое тело, украшайте себя, наряжайте себя, любите себя, балуйте себя. Возможно, приятная будет поездка, связанная с водой. Вот как, ну не поездка, как это вот. Поплывете куда-то или что-то очень приятное будет, какой-то банкет рядом с водой на берегу или рядом с огромным аквариумом, или, с, ну, не знаю, вот где-то вода, река, вот такое. Вот, дорогие мои, были вам такие подсказки от Кассандры. Если какие-то вопросы, пишите под видео. И, конечно же, до встречи на моем канале. До встречи!